И Всем привет, ребята! С вами про Minecraft. Сегодня мы с вами будем играть в таком игру, как SkyWars. Но, ребята, сегодня мы с вами будем играть на другом сервере. Тот сервер я покинул, потому что тот сервер... Вы помните сами, каким он был. Смотрите мои прошлые видосы про него, если вы забыли. LuckyMC. Это полная Г, сразу говорю, а не сервер. Там много читеров, он очень распущен, поэтому никогда на него не заходите. Я надеюсь... А вам всем понятно, но IP этого сервера я оставлю в описании, вот он самый лучший, заходите на него. Давайте, собственно, уже приступим играть в SkyWars. Так, сейчас у нас игра уже скоро. давайте. Давайте, сейчас клетка будет рушиться. Ну, или не клетка, а стекло. Как-то разному называют. Вот видите, какие здесь вещи крутые. Не то, что на том сервере. Начинаемся сразу. Видите, здесь вещи в сундуках получше даже попадаются, чем на том сервере. А на том сервере еще много читеров. Здесь хотя бы их нет. Давайте берем Так, давайте Поним? Давайте попробуем игрока, я этими фезму скинуть. Так, не получилось, не протонула. Быть может мы его сейчас выиграем в ПВП. На, зельку. Я в него зелень кину. И да. А, ему другой игрок пришел. Так, ну на меня кто-нибудь пойдет, может быть ты игрок. Да пойди на меня, раз ты такой. Ай, на, получай. Получи. Какашка тупая. Кна. Да, я его убил, отлично. Так, А, давайте. Опа алмазный сделаем всех брудах, как-то. Ух ты, лук на силу один. Так, давайте. Так, сейчас игрока скинем. Ты что? А, все, я его скинул. и просто хочу почувствовал. Отлично, двух мы Ну-ка. Давайте поэтому поставляем. постреляем. Ну-ка, на. Точни. А он же стекло поставил. Вот какашка. Так, давайте, пойдем сейчас. Его слух Куда ты там бегаешь, а? Дурацкий какашка. Бегает, делает. Давайте наблюдать с ним. Эй, ты, игрок, пойди сюда. Сражаемся. Честно, мувп, так сказать, так давайте пойдем. Эй, ты что там удочка я решил мне ударить что? -то. На тебе. Стрелу поддаду. Случайно. Ах, он какашка успел пробежать по мосту пока я там лёгся. Вот стреляем. Ага, смотрите обновили, давайте стреляем. Так, посмотрим, потому что что-то важное. Не, нифига. О, эндерперлы. А вот это очень даже фига, это очень даже важно. Так. Золотые яблоки, это очень даже фига. Все, давайте. Пойдем сейчас. Эй, ты! О! Что? Вы это видели? Я его ваншотнул. Офигеть, ребята. Изи победа просто. Первую уже как нам удалось затащить. Офигеть! Один снайперский выстрел. Я выиграл. Офигеть, просто, ребята! Изи победа. Давайте играем еще одну игру. И вот докажите, ребята, вот видите, первую же катку здесь я затащил. Вы припомните, какие катки у меня были на локе МС с читерами. Поэтому давайте. Будем играть на этом сервере. IP я оставлю в описании обязательно. Так что заходите на него, на лаке МС забейте. Это самый худший сервер. Ну не самый худший, конечно, есть и похуже, но на нем много читеров, так что не советую вам них. брать. Да это полная бед. Давайте одеваемся. Броню. Давайте так. Так, давайте. Так, сейчас. Дальше у нас сундук на меня нет зачарованный. так давайте на кого-нибудь нападем наверное так жаль у меня эндерперлов конечно из сундука сейчас не попалась но по вижу то игрока него напасть я не знаю Что на него наверное нападем не знаю давайте прискнем наверное попробуем надеюсь я конечно умею меня... так он меня не видит серьезно он меня не видит кстати ребят не забывайте я играю по честному как всегда в они нападают так что давайте дождемся когда он золт кстати где он где-то здесь будет. Ага, вот он. Эй, привет, игрок. Давайте удочкой его вот так вот. Не знаю. А это может в крысу будет? Он меня заметил. Не в крысу. Куда? Где он? Куда он попал? Понял. А, вот он, какашка строится. что строишься сейчас я да как он попадает ну -ка. на удочку блин почему я удочка это не попадаю никто не понимаю просто ай да блин тут нечестно на ну, блин ну вы сами видели это нечестно блин ну потому что но ну, он не читер конечно но так часто лук это нечестно использовать я его не часто например скуп, даже когда он у меня есть а хоть и прошлую катку с ним победил, но я его редко используют. Ну, не редко, но не так часто. Слишком часто с луком только нубы и бабы всякие. А вот профессионалы и эти нормальные люди, они этот, с меча дерутся. Они с луком, блин. А этот, блин, э, с лукой издалека только и может стрелять. Только бабы так делают. Но вот он, видимо, баба. Конченная просто. Ну, потом ему все равно эту бабу какой-нибудь профессионал брохнет. Надеюсь, конечно, давайте. Опа. Пьем все это. Так, давайте. пытаемся по полной В программе. Опа. Вот так, вот. так, на горячую стрелу давайте возьмем. Это имба, имбейшая, давайте. Лук на горячую стрелу офигеть, ребята. Такой мне не помешает. И никогда еще не мешал. Э, этот игрок совсем офигел. Вот я сейчас объясняю, почему нападают сзади. Знаете почему? Он, он нарушает правила игры. Он сейчас этим значком вставанием на shift он предложил мне тим. Это запрещено правилами не игры. Нельзя тимиться. А он это сейчас сделал. И я поэтому сзади. Сейчас я нападаю на него. Пешка на таких нарушителей как он нужно нападать но ну, потому что нельзя тимиться это нечестно не ты че попал что ли? а то я его поджег а? эй влезай какашка все равно тебя я знаю где так, тут меня достали? Посмотри. а можно еще по тому игроку пострелять эй хозяйка местной горы что ты там делаешь? а? Эй, что ты там? На тебе, сука. Блин, промазал. О, попал. Эй. А, он снежками читается, да блин. Вот сейчас было нечестно, он сзади напал. Без, конечно. первую игру нам хотя бы удалось с вами затащить, но ну, блин. Так. Но вот сейчас это было нечестно, он сзади меня снежками сидит. А я сзади на него напал только лишь потому, что он, блин, предложил мне затимиться, что запрещено делать. Если бы не предложил, я бы сзади не нападала, я честно играть люблю. А вот он, блин, видимо, нет. Он, значит, баба, который только и может из-под тишка, блин, убрать и снежками кидаться. И потом убегать. Ну да, ему это еще не простится. Ну ладно, давайте. Прямо начинается. Давайте, пытаемся. все Так, что там уже кто-то пришел, что ли, на мой остров? Опа, там игроки сражаются. Алмазник какой-то. Э, алмазник, что ты там бегаешь? Эй, алмазник. нравится лаю, товарищ, верховный бараны командующий. Ага! Пока слкся на меня чувак строится. Ах ты ж блин бичка. А, где он? Я не понял, там пропал. Ага. Он меня убил, все Так, ну ладно, ребят, нормально мы все равно поиграли. Первую катку нормально затащили, правда я импостер весь в стрелах. Ха -ха. Ладно, ребят, с вами был я, Прокрон, в Майнкрафте. Всем удачи и пока!